Так, проснулся, пойду посмотрю, как там друзья. Там все сидят, там гуляют, там мэри клипса. Здесь этот ао, он приехал в город. Здесь что-то пчела. Пчела. Это что за нуб в кафешке? Ай, там Я заберу ваши талисманы. Так прием здесь как-то не наделанный нуб. А где у Вас? Там не Инвиз. Я, Росик, заберу ваши талисманы. А ты как тебе прятаться на доме, а этого? О, Росик. А, Нубик, а, ну, про... ну, Росик. Как тебе прятаться Рено, инвиз, ну, на в принципе, доме, на доме Адри... а, Адриана Чубанчена? Нравится прятаться на крыше, а? Да не прятаешься на крыше, кому-то там врёшь. А я чё по-твоему верил? а я заберу ваши талисманы. И не, вы никуда не денетесь. О-о-о-о. Да, даже чё. Где а. Супергерои. о Рена инвиз на крыше гуляет. Серьезно, ж... Серьёзно, Ренен Виз ты недоделанная. Меня. Не понял. Давай. Веном, работай на него. Ты прям Ренен ни ни а где Инвиз. она? Только что же тут была. Ай, избивают. А, я я, я чувствую забить? всех вас. У меня суперслух. У супер взгляд, И, и запах. Я чувствую любое применение. И суперзапах. Любые слова. Любой вкус. Я вас учувствую. Я знаю, это, что Реда Инвиз применила какое-то пернатое перышко. Соматите, а -а -а, это меня, я из из, из черёжи, Стой, а вы не вы а? Я самый сзади, раз не Мне что собрались? Я в Мне что-то с и пока что другой использую. да, хорошо. Вот, все, Ты О, что ты делаешь? Да, пчела пчела глупая. А? Вот, давай. Стой, бей, бей, бей, помоги мне. помогаю я. Я не иду никуда. Подожди, я жгать хочу. Я вот... Не жрать, а культурно кушать. Ну, кушать, короче, кушать. И Хватит, О, ха -ха -ха -ха. возле кафешки. Я, ну, бросик. Ну, Бяра, Хватит, принципе, мы... всякие, и и не чувствую, у него не получится прийти. Рена инвист не справится. Реально Не видишь. Вопрос. Мистер Бак, вопрос. Ты включил громкую связь? Нет. Нет. Я говорю, у меня супер супер взгляд. Я чувствую вас. слушай. Давай Слушай. Как ты себя? Ну, это, ну, А, ты еще очень умный, говорят. Пора изгнать демонов. А где Чудесный мистер Бак. Ой, блин. Чудесный мистер Бак. Так, получилось, получилось. Пожалуйста. Я за это... дали да, Дракон, ну, вот дракон будет там. Так. Вот смотри. То есть всегда... Стой, Сурс, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, так, где я забыл? Я хочу утюх. У меня утюх. О боже, ты что делаешь? Так, у меня тут проблемка вышла. Так, с я тут на время Тут, короче, смотри, что у меня с Он поломался. Не знаю, что случилось. Это вы что-то приболел попал. шкатулки бы вытащил, нет? Ну Надо ладно. Ну, мозги. Будет ты. Ты, кто бы откурица слишком. Ладно, мозга курица. Давай, Хиг. Не понял, как ты там What оказался. Я сам не понял. Короче, на положительность. Положи это. Пойдем на крышу, постоим. У меня тут это... Я тут, короче, когда ходил, видел всяких тупых лисов на крыше. Так что, смотри, И чтобы ты... Вообще, это ты что? Тут, короче, это смотри, чтобы у тебя лисы по крыше не, не бегали. Ну, а то они тут разбегают. Не спать, не спать, не спать, не спать. ладно пусть сидят там лисы всякие Что это... да пойдем мы их не видеть без а нам все равно, а нам все равно. Мы не боимся, мы Галекулякину и Саву. Так. Я знаю, как вызвать трену Инвиз. Инвис, о, вы где? Инвис, выходите! Мы призывать вас. Идите сюда. Она, она придет на запах сладких ягод. Да-да-да, молодец, вот. <свят> Ну ты пеша. Молодец, вот. Это ты инвиз, да? Эх. Ну ладно, Эх. она инвиз. Ну да, инвиз. <свят> По имени Жанна. Что иг... ж с именем Жанна? под именем Жанна? Ой, тут какая-то... Эээ. Кто это? Это шумака, да? Они в стена то лицо. Ну да. Уснул в лифте, лифту. Ну пусть. Что я? Ну, не вся и спит. Ой, боже! Ай, бежите, человек ходит. <Я> <думаю. свист> <Я свист> <думаю. свист> <Я свист> а, что-то обогнанный Харов. это. А вот Давай. Вена. Ой, вместе, рыбак. Кусть он. Вена. с отдыхает. скоро наверное, придет. Ой. Ой. А, а, а. Какой-то странный рыцарь такой круглый. Где можно купить камамбер? Точно, я знаю, где можно взять камамбер. Да, мне кажется, химинги такой. О! А, сейчас убью. Камбер. Беги, пчелка, беги. А, Серьезно, камамбер красная, не оставил. Вот... А, я знаю, красная. где можно взять у него в комнате. Он не, он не заметит. Обвороненную комнату. Согласен, что за рыцарь? О, ну вот есть. Кстати, на месте. Дайте убью. Так <связь> Ла когти хп му ло ю очереди агрим Это, наверное, Синти монстр Ай. Наверно. А ты кто? Ай! Ну пофиг, я в его катаклизмом долбанул. А меня видно. Ой, я случайно. Ну ладно. Ура! Сдох! Получилось, да. Все. Ладно, уйдем с помощью ванны. А тут пока спать. Скучно. Почему? Почему только два еще, еще задея? Почему проводи будете Больше вроде бы бы больше. больше? Mm. Ладно. На Человек Я пойду отдохну. Челка. Так, так стоп, подумай.